Привет! Сегодня ты узнаешь основы правильного вокального звукообразования. Для тех, кто еще не знает, мое имя Рома Кит, я делаю музыку и делюсь с тобой своими знаниями в музыкальной индустрии. Это рубрика Дорога Рэпера. Погнали! Привет. Ты можешь петь в каком угодно стиле, быть диктором, ведущим, но правила извлечения чистого и приятного для уха звука одинаковы для всех. Многие ошибочно полагают, что основной инструмент для извлечения звука ⁇ это голосовые связки. На деле же помимо них в качестве звукообразования участвуют нижний и верхний пресс, диафрагма, скулы, челюсть, язык, ⁇ небо и даже позвоночник. Желательно и даже почти обязательно держать позвоночник прямым, чтобы ребра не давили на диафрагму. Это очень поможет тем, у кого еще слабо работает пресс. И кстати, если у тебя нет четких рельефных кубиков, а вместо них сплошной кружок с дыркой в виде пупка, то не расстраивайся, под ним где-то все равно есть пресс. Но об этом немного позже, для начала нужно научиться правильно дышать. Основную работу при дыхании должна выполнять диафрагма. Это такая тонкая широкая мышца прямо под легкими, она отделяет грудную полость от брюшной. Наверняка ты когда-нибудь слышал о том, что можно дышать либо грудью, либо животом. Именно то самое животом нам и понадобится при пении. Нужно вдыхать так, чтобы диафрагма опускалась вниз, вытягивая за собой легкие и набирая в них воздух. При этом плечи не должны подниматься вверх, а грудная клетка расширяться. Правильное дыхание диафрагмой позволит подключить к процессу дыхания мышцы пресса и в итоге увеличит потенциал каждого твоего выдоха. Чтобы прочувствовать пресс, не обязательно делать по 100 скручиваний каждый день. Глубоко вдохни, медленно, расслабленно выдохни, замри в таком положении на пару секунд, и после этого резким толчком вытолкни остатки воздуха со звуком «Ха». То, что у тебя при этом напряглось, это нижний пресс. Теперь напряги нижний пресс, набери воздуха и делай резкие выдохи и вдохи, как будто ты запыхавшийся пес. При этом должны шевелиться мышцы между пупком и ребрами. Это верхний пресс. Для тренировки системы дыхания диафрагма пресс, ляг на ровную горизонтальную поверхность, набери воздуха так, чтобы живот поднялся вверх и продолжай дышать так, чтобы он оставался наверху. Следующий очень важный момент. Когда ты тренируешься петь, не делай это слишком громко или слишком тихо. В некоторых случаях из своего небольшого опыта преподавания я сталкиваюсь с тем, что, подпевая треком играющим из динамиков ноута или телефона, люди пытаются петь тише исполнителя, не учитывая тот фактор, что при записи исполнитель пел в полный голос, но слабые динамики телефона просто не могут этого передать. Из-за этого, как правило, получается вялый и пустой звук. Мышцы не напрягаются должным образом, и вместо прогресса вы получаете деградацию речевого аппарата. Похожая ситуация при подпевании слишком громкой музыки. До не Из-за того, что человек себя не слышит, он старается перекричать исполнителей и в итоге надрывает свои связки. Настраивай громкость так, чтобы тебе было слышно и себя, и музыку. В идеальных условиях твой голос будет резонировать с голосом певца, и тебе будет проще отслеживать, где ты фальшивишь. Натренированный вокалист может одинаково хорошо петь и тихо, и громко. Но пока ты учишься, пой на средней громкости, которая должна быть чуть выше, чем у твоей обычной речи. Немного позже я выложу видео о том, как происходит профессиональная звукозапись на студии, поэтому подписывайся на канал и поставь колокольчик, чтобы его не пропустить. Как я уже упоминал ранее, основным инструментом для образования звука является артикуляционный аппарат. То есть скулы, губы, язык, небо, зубы и, в общем, вся вот эта вот область. Именно в зависимости от движения и положения отдельных частей образуется тот или иной звук. Например, для произношения буквы У губы вытягиваются трубочкой и язык прижимается к нижнему небу. Для образования буквы Д производится мычание, язык прижимается к верхним зубам и отталкивается от них. И так далее. Для того, чтобы твое произношение было четким и разборчивым, нужно обязательно тренировать артикуляцию и мимику лица. Во многих музыкальных клипах по артистам не видна артикуляция, которая используется при записи трека. Но не стоит забывать, что в клипе упор идет на красивую картинку, артисты просто открывают рот под уже ранее записанный материал. Если ты будешь петь совсем не напрягая лицевых мышц, то у тебя будет получаться что-то невнятное, и тебя могут закидать помидорами или даже чем-то более неприятным. Видео про прокачке дикции появится чуть позже, и ссылка на него будет где-то вот здесь. А пока что небольшой лайфхак. Встань перед зеркалом, посмотри в свои выразительные глаза и поочередно выговаривай каждую букву алфавита. А, Б, В. Делай это не быстро, а максимально качественно и выразительно. Обращаем внимание на то, как ты произносишь каждый звук и что для этого напрягается. Еще один важный момент. Попробуй сделать звук <смех> вот так. <смех> <смех> Сделал? А теперь обрати внимание на то, что для образования этого звука напрягалось в основном горло. Так вот, больше никогда так не делай и старайся избегать и напряжения в этом месте. Когда ты видишь артистов, у которых в взятии высоких нот вылазят вены на шее, знай, что у них напрягается именно шея и пресс, но не горло и грудные мышцы. Сконцентрируй свое внимание именно на дыхании и произношении. Не напрягай горло, тренируйся правильно и всегда следи за своей техникой. В предыдущем ролике я рассказывал о пяти наиболее эффективных упражнениях для прокачки голоса и о том, как сделать его сильным и открытым. Посмотреть его можно по ссылке вот тут. На этом по базовым основам все. Не забывай, что пению, как и любому другому занятию, обязательно нужно учиться. А те, у кого от природы хорошо получается петь, так или иначе делаю все вышеперечисленное и интуитивно. Если ты будешь заниматься нерегулярно, то в один момент ты можешь почувствовать, будто снова что-то пошло не так. Просто повтори этот видеоурок и навык обязательно вернется. Поставь этому видео лайк, если информация оказалась для тебя полезной, сохрани его где-нибудь, чтобы не потерять. И обязательно подпишись на этот канал, чтобы не пропустить новые полезные видео и мои клипы. Удачи! Пока!